Здравствуйте! В прошлый раз мы говорили с вами о сложно подчиненном предложении, о том, как оно построено. Мы задавали вопрос от главного к предаточному, определяли значение придаточного предложения. Сегодняшняя наша задача усложняется, потому что нам встретится уже не одно предаточное, а несколько. Существует три типа учинения придаточных. Однородное сопочинение, последовательное и параллельное учинение придаточных предложений. При однородном сопочинении придаточные прикрепляются к главному одинаково. Они отвечают на один и тот же вопрос. И Союз, как правило, один и тот же. Или этот союз во второй части сложного предложения, в подчинительной части, отсутствует. При последовательном подчинении предаточных предложений они соединяются друг с другом последовательно. От одного предаточного предложения ставится вопрос к следующему предаточному предложению. Параллельно соединенные предаточные отвечают на разные вопросы и имеют разные значения. Они прикрепляются к главному предложению параллельно. И еще раз давайте мы посмотрим, как прикрепляются предаточные предложения к главному при параллельном соединении предаточных. При параллельном соединении предаточных, посмотрите, вот у нас две стрелки стоят к двум предаточным. Но первое предаточное у нас отвечает на вопрос: когда? А второе предаточное отвечает на вопрос «какой?». И получается, что эти предложения имеют разные значения. Но прежде всего, конечно, смысл предложения. Давайте его прочитаем. «И встреча со знакомым впечатлением, когда я оборачиваюсь вспять». Так радостно, что вместе с удивлением теряется желание удивлять. Из стихотворения Иосифа Бродского взято это предложение. Сначала разберемся со смыслом. Поэт говорит о том, что когда он встречается с каким-то знакомым, из прошлого впечатлением, когда он смотрит назад в свое прошлое, эта встреча для него так радостна, что у него пропадает желание как-то превозносить себя. И ему кажется, что это прошлое настолько прекрасно, что у него пропадает охота быть каким-то необыкновенным, высокомерным, надменным. И он становится очень простым. Прочтем предложение еще раз. «И встреча со знакомым впечатлением, когда я оборачиваюсь вспять, так радостно, что вместе с удивлением теряется желание удивлять». Я думаю, вы заметили, что главное и придаточное предложение заключены в специальные скобки. Квадратными скобками мы обозначили «главное, главное предложение», «круглыми скобками», придаточные предложения. Как обычно, пользуемся обязательно планом разбора сложного предложения и идем строго по этому плану. Начинаем с грамматической основы. Давайте рассмотрим предложение. А более подробно давайте остановимся на его структуре. Обратите внимание, сейчас это хорошо видно на схеме. Главное предложение – дробиться на две половинки, в то время как первое придаточное разрывает это главное. Встреча со знакомым впечатлением – так радостно. Это главное предложение. Так радостно, когда задаем вопрос от главного к предаточному. Когда я оборачиваюсь вспять? И второй вопрос, который мы задаем ко второму предаточному, так радостно, что при этом происходит что? Что вместе с удивлением теряется желание удивлять. Получается, что от главного предложения мы задаем два вопроса. И к первому придаточному. И ко второму придаточному. Теперь давайте попробуем выяснить, какой тип подчинения нам встретился. Нам встретился тип параллельного подчинения придаточных, потому что оба они относятся к главному предложению, но отвечают на разные вопросы. Первое придаточное отвечает на вопрос, когда, а второе придаточное отвечает на вопрос вследствие этого, что происходит. А теперь давайте посмотрим, как расставлены знаки препинания. Мы поставили две запятых, которыми мы выделили первое придаточное, поскольку оно разрывает наше главное предложение, поэтому запятых будет две. И еще одна третья запятая появляется перед союзом «что» перед вторым придаточным предложением. Вот здесь на схеме хорошо видно, что у нас два придаточных, а одно первое придаточное находится внутри главного. Оба придаточных прикрепляются подчинительными союзами. Первое прикрепляется союзом когда, второе союзом что. Теперь давайте посмотрим, как следовало подчеркнуть слова в предложении. «Союзы» мы берем в кружок. Обратим внимание на первый союз в этом предложении. Это союз «и», который у нас связывает э, это предложение с предыдущим, которого у нас с вами нет в данном случае. Мы используем в записи и круглые скобки, и квадратные. Мы их оставляем, потому что это очень удобно для расстановки знаков препинания. И теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть запись, которая идет под предложением. Какое оно, это предложение? Итак, по цели высказывания предложение повествовательное не восклицательное по интонации. Оно сложное, мы это уже знаем. Оно союзное, поскольку союзы мы с вами нашли. Это предложение сложно подчиненное с двумя предаточными. Теперь разбор предложений, которые входят в это предложение. Мы уже с вами знаем, что в нем три части. Первая часть представляет собой простое, двусоставное, распространенное, полное, неосложненное предложение. Вторая часть – простое. Двусоставное, распространенное, неосложненное предложение. Третья часть. Простое, двусоставное, распространенное, полное, неосложненное предложение. Вы можете меня спросить, но ну зачем же тогда три раза писать одно и то же? Ведь эти предложения очень похожи. Они все простые. Они... Двусоставные все три, они все распространенные, а они все полные и неосложненные. Но так бывает далеко не всегда. Бывает так, что одна часть, например, полная, а другая часть неполная. Или одна часть двусоставное предложение, другая часть односоставное предложение. Вот почему очень важно о каждой части писать отдельно. А теперь попробуйте самостоятельно разобрать предложение, которое я сейчас зачитаю. Когда купол золотой, луч разобьется предворассветный, и лето входит в летний сад, каких наград, каких услад иных просить у жизни этой? Вот как будет выглядеть части этого предложения. Мы показали два предаточных. Обратите внимание, что предаточные связаны с союзом «и». Следовательно, это однородное сопочинение предаточных. Мы сейчас более подробно это увидим на схеме. Главным предложением является последнее предложение. Каких наград, каких услад иных просить у жизни этой? Предложение «вопросительное». Я думаю, что вы это заметили. Оно не восклицательное. Мы его произносим спокойно, со спокойной интонацией. Предложение «сложное», «союзное», «сложно подчиненное». В нем два предаточных, которые связаны друг с другом, союзом «и». Обратите внимание, что перед вторым предаточным союз «когда» отсутствует. И его просто автор... Для краткости убралось предложение. Но это все равно сложно подчиненное предложение с двумя предаточными. Первая основа лучше разобьется», вторая основа «лето входит». И поэтому здесь у нас три части сложного предложения. Обратите внимание, вот сейчас на схеме показано, что второй союз «когда» в этом предложении отброшен. Его просто убрали. И э, на самом деле он как бы подразумевается здесь. Вот почему перед союзом «и» запятую мы ставить не будем. Это однородное сопочинение придаточных. А теперь посмотрите, пожалуйста, как должна выглядеть запись, как мы должны подчеркнуть э, слова, члены предложения. И теперь давайте мы еще раз посмотрим на предложение и посмотрим, что следовало бы о нем написать в разборе нашем. Вот по его структуре, что мы для себя выяснили. Предложение вопросительное, невосклицательное, сложное, сложно подчиненное, с двумя предаточными соединенными однородным соподчинением. И теперь по частям посмотрим, что следует записать. Первая часть – предложение простое, двусоставное, распространенное, полное, неосложненное. Вторая часть – тоже простое, двусоставное, но… В третьей части, обратите внимание, простое, односоставное предложение, распространенное, полное, осложненное. И вот мне бы хотелось, чтобы мы сейчас посмотрели на главные члены. Итак, лучше разобьется первая основа, лето входит вторая основа, а третья основа – слово «просить». Это предложение односоставное, а если более конкретно, предложение безличное. В нем не может быть подлежащего. И еще очень важный момент. Третья часть осложнена двумя однородными дополнениями. Каких наград? Каких услад? Это два однородных. Члена предложения, наград, услад, между ними ставится запятая. И еще одно предложение. Прочтем. Кто долго жил в глуше печальной, друзья, Тот верно знает сам, Как сильно колокольчик дальний, Порой волнует сердце нам. Мы взяли для разбора предложение. Из поэмы Пушкина «Граф Нулин». В этих строчках Пушкин говорит, конечно, о ком-то из своих лицейских друзей. Может быть, он вспоминает приезд Пущина в село Михайловское, когда Пушкин находился там в ссылке. Теперь нам понятен смысл этого предложения. Давайте попробуем, перейдем к его разбору. Итак, первая основа предложения «Кто жил?», вторая основа «Тот знает?», и третья основа «Колокольчик волнует». Следовательно, перед нами предложение сложное, и давайте посмотрим, как следовало бы его разобрать. Посмотрите на структуру этого предложения. Здесь показано, что главное находится в серединке. Тот верно знает сам, это главное предложение, и от него поставлены вопросы к двум придаточным. Тот верно знает сам, кто знает, кто долго жил в глуши печальной, друзья. И тот верно знает сам, о чем. Как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам? Вот так нужно было задать вопросы. И, следовательно, знаки препинания, которые мы должны поставить, мы должны отделить а, а, запятыми главное предложение от двух предаточных, которые к нему относятся. Поэтому знаки у нас после слова «друзья» у нас запятая, и должна быть запятая перед союзом «как». Предложение повествовательное, не восклицательное, сложное, союзное, сложно подчиненное, с двумя придаточными. Обратите внимание, придаточные у нас обозначены круглыми скобками. И внизу мы видим схему предложения. Мы разобрали три сложных предложения с несколькими предаточными. Мы убедились в том, что всегда следует начинать с грамматической основы, затем Находите средства связи частей сложного предложения. И затем, уже пользуясь планом, смотрите, как построено предложение. Пытайтесь правильно поставить вопросы, если это можно сделать, от главного к придаточному предложению.